Фиспект режет, не режет, но письку отрежет. Погнали, короче, быстренько посмотрим, потом будем думать, что дальше. Папа Это реклама у него в начале. А не все вы не а что Это реклама в начале. Как вы помните, когда происходила вся движуха с Никоглаем, а Смотрим видос Никоглая, кринжовый контент с Иваном Золо для наречекам, людям с ютуба, салам алейкум. Именно когда последнего побрели на вас и собирались депортировать из страны, но еще не депортировали. Всем вам уже знакомый тиктокер Иван Золо также решил запрыгнуть в поезд хайпа, и совместно с другим умственно отсталым блогером Данилом Степановым снял Отсуждаю. Галиму жду как его якобы забирают в военкомат. То ли в армию, то ли сразу на передовую, я хрен его знает. Кого? Я знаю. Кого? Кого? Кого? Ивана типа забирали в армию, что ли? То есть он, он, он... А что ты, кстати, слышал об этом, только не придал этому значения вообще. Эта тема как-то не продвинулась дальше, я так и, ну, и забыл про нее. Что сейчас произошло? Я сейчас нахожусь это в полиции. Можно вас показывать? Я не знаю. Ну, собственно, я не знаю, за что меня задержали. Вообще не знаю, за что... Я срочный в армии. А, так это с нулевой секунды понятно, что на Ты меня в декабре туда пустят, в этот ВНКмат. Ты уже меня, понимаешь, что пришла повестка. В декабре пришла повестка. Блять, ну а чё тут обсуждать типа мы серьезно дальше будем смотреть э, видос о том что это разоблачение блять, да, по моему для любого человека который это посмотрит с нулевой секунды будет понятно что это на для уёбка по-моему здесь у супер-мега-пупер очевидно Но это кто поведется м? Роспись стоит документом. поехали туда. Вы уже меня достали. Я думаю, что это постанова. Но. телефон Давайте... э Причем по его эмоциям, и по его в кавычках актерской игре наглядно читалось, что постанова это с обеих сторон, как со стороны Степанова, да, так и со стороны Ивана Золо. И когда я увидел этот ролик на Ютубе в рекомендациях, мне стало интересно, чем вообще занимался Иван Золо после хайпа с Никоглаем, так как после всей той движухи в январе 22 -го года я про Ивана Золо особо ничего не слышал. И после всего увиденного материала я вам скажу так: С Никоглаем было реально лучше. контент <laughs> ну, контент одна потрясла и другой походил Ну для начала в целом пару слов про Ивана Зола Ваня это типичный фрик-однодневка полностью зависящий от хайпа это не оскорбление это нехорошо это, не, это точно фрик вот прям фрик-фрик у него же по-моему болезнь какая-то короче можете чат мне помочь Иван Зола это фрик специально или это больной человек Плюс, если больной, минус, если фрик. Я просто не в курсе, на самом... Ну, по серьезке или нет? Шо и неплохо, это просто факт. Таких фриков отечественный интернет знал уже очень много. Это и Даша Корейка, и какая-нибудь Оля Тыква. То есть такие персонажи, которые не представляют какой-то интеллектуальной ценности в медийном поле и выезжают только за счет своего фриковатого образа. Даша Корейка вон вообще пол сменила, лишь бы они снова заговорили. Такая участь не обошла... Это... Не, блять, не, пацаны, уж извините, но я честно не верю, что наша корейка сменила пол только, чтобы они говорили Вот только из-за этого Я не думаю, что человек может пойти на такое ради хайпа условного По-моему, она типа, ну, на самом деле считает себя девочкой, как бы, и вот это вот все Я, я, я может быть, конечно, не шарю, но, по-моему, это перебор Типа, отрезать письку, приделывать сиськи, отрезать кадык и менять пол прям полностью Прям полностью страной и нашего Ивана Золо в том числе. После ссоры с Никоглаем, если это можно так назвать, и прекращения совместных стримов, Иван пустился в свободное плавание. Но не прошло и года, а точнее не прошло и месяцев, как его заметили челики с канала Парадигма, которые сначала сняли голимую постанову с поездкой Ивана Золо в детский дом, где почему-то не было ни воспитателей, ни детей. Дальше они провели четырехчасовой стрим, на котором была выявлена жирная порция кринжа, а именно постановочные драки девушек, якобы за Ивана Золо, фейковые подкаты Вани к этим девушкам и девушек к Ване. И что меня больше повеселило, как отец Ивана Золо, который в свое время был против того, чтобы его сын в интернете был посмешищем. В той ситуации, когда происходит откровенный цирк, молча сидит на и попивает и уж не буду гадать что он Попивает. Я, извините, мне Извините, но мне не особо интересно пока что Я, я типа, сейчас он будет пересказывать Историю Иван Золу, а потом расскажет Что с ним сейчас, но если будет хотя бы Что с ним сейчас, окей, будет интересно посмотреть Что он сейчас делает, но в целом Капитально похуй Видимо, изначально он был против приковатого образа Ивана Золо в интернете, но когда понял, что этот образ притягивает к себе хайпа впоследствии деньги, не особо этому и противился. Но про батью Ивана Золо, который вроде бы вначале казался адекватным мужиком, мы поговорим чуть позже. После парадигмы, когда Ваню начала хейтить его же аудиторию, Ваня перекочевал уже к другому не особо примененному блогеру, Власу Кропавову, который до этого хайпил на Даниле Степанове, а когда медийный ресурс Степанова как-то исчерпался, нашел себе новый источник хайпа. Ну, короче, я не буду... блять, а Эстетика. Покажу вам свою эстетику. Кто-нибудь в курсе, что с ним сейчас? Наверное, также снимает ТикТоки и, и что-то пытается делать, да? Не вышел со своего образа. Все такой же фрик получается. Тоже фрик, да? Не? Долго тянуть. У меня есть Ваня Зола. И сегодня я заставлю его первый раз в жизни попробовать колоколу. И у меня это Жесть. получится, потому что я в Кропавлов Гений. То есть на iPhone-модеме хватило для того, чтобы купить себе нормальную петличку, не пердеть пышками. Петличка, сука! Я надел, блять! Я надеюсь, маразм специально это сказал. Отсылку на меня, блять. Я надеюсь, это было специально сказано. Сука. Сука, маразм меня не отпускает. Ладно, я, я, я не буду ничего тут разглагольствовать. Но все мы знаем... Все мы знаем, откуда это пошло, все мы знаем Надеюсь, Маразм просто решил сделать небольшую отсылочку ко мне Потому что, потому что блядь, он в курсе, что такое петличка Теперь-то он точно в курсе, как работает петличка и микрофоны пушки Он точно сейчас знает И здесь он это сказал, ну, явно не просто так Микрофон, видимо, нет. А также я хочу вам сказать, что вы не забыли подписаться на этот канал, потому что на этом канале выходит полная жесть. Да, ребят, тоже обязательно подпишитесь на мой канал, иначе вас переедет бронетранспортер. И под предводительством своих новых кураторов, наставников, владельцев, Иван Золо начал делать что? Правильно, участвовать в съемках клоунады. <присок> <sugg transcader> Это Sche? что такое? Это что за вкус? Там то Я позову свои кайшеи капкаса. Стремка. Вс, блядь. Что, ага. И если пранк с Кока-Ковой был еще безобидным пранком, и тем мне лично непонятно, каким еще нахрен друзьям кавказцам мог позвонить Иван Золо, однако просмотров это все равно столь... Бля, у меня есть один друг... Эм... Короче, у меня есть армия. <смех> <смех> не собрало ведь такого хайпа, как раньше Иван Золо больше не приносят. То дальше градус трэша, абсурдности и параллельность... Глеб! Где Глеб? Где Глеб? Где Глеб? У меня есть такие ребята-борцухи, чисто. С этим Кринжа только повышался. Сбросил на Ивана Зова 100 литров колы. Пожалуйста, Жесть. Знаю, да стой, стой, стой, стой Панда Ивана Зова похитила брата Данила Степанова за пранк. Жесть. Банда, банда, банда, банда. Банда, банда, банда. За блядь? Жесть. Иван Зола жестко избил Власа Крапалова. Иван Жесть! Зола, Но, если быть точнее, то избил не совсем он. Избила его компания друзей. Я не знаю, мне весь этот бред вообще как-то нужно всерьез комментировать. Но дальше там уже началась явно дурка. Показала грудь Ивану Золо в машине. Сегодня мы заказали Ивану Золо в преступку. Это Сара, это Сара, короче. На любом случае, сегодня Сара покажет им... Бля, пацаны, мне душно пиздец. Ну, знаете, это как вот незаконченное дело. Вот ты. Вот знаете, если кто-то из верующих, вы знаете, вот ну не уйдешь ты на тот свет, пока ты не, не закончишь свое дело, вот начатое, Ты будешь находиться в чистилище, там вот духом будешь гонять по планете бренной, да? Тебе нужно обязательно закончить свое дело, иначе ты не попадешь в рай. Вот, я сейчас, блядь, вот эта вот самая душа, которая летает по земле, мне нужно закончить свое дело, досмотреть этот видос. Но я не хочу. Тому свои пуфики. Пуфики, да? Буфера. Пуфики. Буфера. Сиськи, бубсы. Окей. Okay. А, Ваня, скажи, что ты собираешься делать на 29 июля? Я собираюсь с девочками в сауну, э, ну, с релифанщицами. чи Давай. Раз, закрой глаза. Два, три, смотри. А дальше Иван Золо достал свой пенсилы и начал делать с этой Сарой Коннор с Джага-Джага. Ну, мы это увидим в закрытом ТГ. Поняв, что у пранки с кока Это пиздец. Приносят в постановочные драки и похищения что-то не... поэтому гении контента, и это сейчас не Рофува они сами так себя называют, решили хайпить на отношениях Ивана с противоположным полом. Ваня нашел себе какую-то девушку, без сомнений, что настоящую ничуть не имел фулс веб которую. Пиздец. Он на мою маму похоже. Просто хорошо заплатили. Потом он сделал ей якобы предложение, разумеется, также ничуть не постановочный. Она похожа на Собчака кобылу Дальше выяснилось, что он ей изменил внимание сунлифанщицами в сауне. Короче, это просто шок. Мы сейчас снимаем Ваня ролик в сауне и смотрите, что? Что? Что, что это? Что это? Жесть. Влас! Я сейчас с алифанчицами. И закончился этот цирк на том, как Иван Золо якобы подрался со своей девушкой, точнее, полную версию их боя, вы, естественно, можете увидеть в закрытом тг канале Власа Крапалова. Ну, потому что там, безусловно, такая жесть, которую на Ютубе точно нельзя показывать. В общем, как вы уже могли догадаться, Иван Золо из одной плохой компании в лице Никоглая перекочевал в еще более дурную компанию в лице Власа Крапалова. И тут даже у самых ярых защитников Ивана Золо не повернется язык сказать, что все эта Клоунада является издевательством над психически больным мальчиком. Потому что, судя по всем постановам, прекрасно в чем конкретно он принимает участие. А также красно осознает, что участие в подобных это его единственный способ хоть как-то поддерживать хайп вокруг своей персоны и хоть как-то оставаться на плаву. Отдельные похвалы также стоит и бати Ивана Зола, про которую я вам обещал высказаться чуть позже. Признайтесь, изначально вам, как и мне, он показался вполне адекватным мужиком, который якобы противился тому, чтобы его сына в интернете использовали как посмешище. Но потом, изучив эту кухню изнутри и поняв, как работает машина хайпа, мало того, что позволил своему сыну участвовать в этом параде кринжа, так еще и сам не против принять участие в подобных клоунадах. Он снимался, как у Власа Крапалова в ролике Мне угрожает отец Ивана Золо, или как-то так. Я хочу, чтобы ты извинился. Я не буду изняться перед сыном, потому что ваш сын первый на начал делать. Затем он снялся у умственно-отсталого персонажа. До него Степанова. Сука, блять, какой-то ебаный дом 2. Кто нахуй это смотрит? Сука, если вам интересно вот такое говно, если вы, в принципе, смотрите вот такой вот контент ебаный. Я не про маразма сейчас, если че, вот про вот эту хуйню постановочную. Если вы это смотрите, блять, просто нажмите на крестик с этого стрима, нахуй. А перед этим отфоловьтесь, пожалуйста. Идите, не знаю, в Fortnite, поехали. Без хейта Fortnite, но. Зачастую это все сходится. Там Brav Stars, Fortnite, вот это вот Иван Золо, вот это все хуйня. Где-то. Я звезда, блядь. Бой со своим сыном. В общем, выжимают последние соки хайпа, как это возможно. И вот честно, действия его бати Он пиздит своего отца, что ли? Вот это. Он, он реально хуярит своего отца на камеру даются объяснению сложнее всего. Ладно, сам Иван. он помимо того, что он молодой, еще и немного туповатый. Может просто до конца не осознает, насколько кринжово выглядит его постановка. Ну Батя вроде взрослый мужик, как он в этой мыльной опере вообще согласился принимать участие? Ему что-то хорошо платят что ли? Ну, да. Вообще Иван Золо это да. наглядный пример, как я уже и сказал, фрика однодневки. Сегодня у тебя рекордные онлайн и тиктока, рекордные онлайн и твича, хоть на последнем онлайн был накрученный но в митики про него говорили, его персона была на диком хайпе. После никогвоя даже Хесус предлагал Ивану Золо постримить вместе с ним. А завтра чтобы хоть как-то оставаться на плаву, ты вынужден начать снимать тик -токи и стримить. Даже Хесус. Пацаны, ведь Хесус это царь, блять. Твича, или, или что? Я просто, может быть, что нибудь не знаю, но блять Хесус, Хесус, по моему, там хозяева что-то больше зайти ну больше онлайн, больше какая-то штука. У них не Хесус, да давно не король с какими-то девушками пониженной социальной ответственности, да и в целом из странного паренька, полюбившегося интернету за свое наивное поведение, Ваня Золо превратился в какого-то фрика, отчаянно пытавшегося создать хотя бы один повод для своего хайпа. Но, к сожалению, ни одному адекватному человеку наблюдать за этот николонадой не интересно не смешно, поэтому... Короче, закрываем маразма. Спасибо за просмотр, люди с ютуба. Полное говно. Ну, видос... видос неинтересный у маразма конкретно. Это... Тему выбрал хуевую. Просто выбрал... Непонятную тему и нечего было сказать, просто что-то пересказал, неинтересно, а ну и все.